Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за возможность участвовать в этой очень важной конференции. И мой доклад посвящен тематике лекарственной терапии при раке эндометрии. Здесь на слайде я попыталась представить, поскольку тематика конференции у нас от прошлого к будущему, и на слайде постаралась представить эволюцию лечения рака тела матки от самого начала истоков до нынешних дней. И, конечно же, красной нитью через всю эту историческую возможность лечения рака эндометрия проходит хирургическое лечение, что было великолепно освещено в докладе профессора Игоря Викторовича Берлева. И надо сказать, что рука об руку, здесь вот желтым я подчеркнула, идет с, начиная с самого начала эволюции лечения рака тела матки до нынешних дней проходит лучевая терапия, здесь больше в высшей степени как адювантное лечение. А вот в отношении системной лекарственной терапии это только вот начало 2000-х годов, но ну, может быть конец 90-х, когда появляются уже рандомизированные исследования, посвященные системному лекарственному лечению рака тела матки. И надо сказать, уже вот с 2000-х годов здесь вносятся коррективы в отношении и адювантного лечения рака тела матки, то есть вносится нота Ммм mm изменения в концепцию лучевой терапии, как вот догмы при одеванте при лечении рака тела матки. И это исследование 122 Гоговское, когда сравнивается в качестве одеванта химиотерапия против, казалось бы, стандарта такого железобетонного лучевой терапии. И здесь вот выбрана достаточно типичная группа рака эндометрия для одевантной одевантного лечения. И сравниваются два рукава, лучевая терапия, правда тотальное облучение брюшной полости, плюс буст на зону региональных лимфоузлов, если они были метастатически изменены. И сравнивается достаточно рандомизированно, четко именно системно лекарственная терапия и лучевая терапия. И чаша весов перевешивается в сторону химиотерапии. Это первый кирпичик был в сторону обращения внимание в сторону химиотерапии при лечении рака тела матки. Далее это подтвердили американские коллеги. Дальше в 2019 году 258-е исследование Гоговское, где они сравнивали тоже два рукава с а, а, химиолучевую терапией в группах высокого риска рака эндометрия, где необходимо адъювантное лечение, и просто системную лекарственную терапию. Его вот достаточно типично, как если бы мы проводили при раке яичников, то есть 6 курсов химиотерапии. И здесь Здесь, в общем-то, чаша весов оказалась равной, что химиолучевая терапия, что химиотерапия, что опять-таки обращает нас в сторону возможности системного лекарственного лечения в отношении групп высокого риска в качестве адюванта для лечения этих пациенток. Ну и а, как самостоятельно системная лекарственная терапия, еще раз повторюсь, конец 90-х, начало 2000-х, когда сравнивались только монохимиотерапии, дальше привнесли а, исследования а, усиления комбинации химиотерапии за счет дуплетов, то есть еще первый дуплет это были доксуробицин, цисплатин, и было показано преимущество а, безрецидивной и общей выживаемости, что было доказано метаанализом кохрановских исследований, что было продемонстрировано да, действительно дуплеты лучше, чем монохимиотерапия, чем при раке эндометрии. Дальше постарались усилить, улучшить результаты лечения распространенного рецидивного рака тела матки, еще больше усилить дуплеты, добавить еще третий компонент, как, например, доксорубицинсисплатинпоклитоксел, казалось бы, получили в каких-то исследованиях улучшение по беспрогрессивной выживаемости, но по токсичности оказалось выше в группе триплетов и, соответственно, отказ от лечения, и дальше пациентки сходили с Лечения и неудачи в результатах общей выживаемости. Поэтому на круг результат уже третьей фазы Гоговских 209-х демонстрирует равные результаты что дуплетов, что триплетов. При этом большая токсичность у триплетов. И поэтому опять-таки возвращаются к догме первой линии химиотерапии для рака тела матки это дуплеты. либо карбоплатин по либо цисплатин по клитоксел, либо доксурубицин карбоплатин, либо доксурубицин цисплатин. Но частично ответ достигает 40%, поэтому все равно идут... Поиски по улучшению вариантов системного лекарственного лечения, хотя бы по пути антиангиогенной терапии, таргетов, то есть БЕВАЦУЗУМАП, хорошо вам известный. Но вот здесь вот результаты сначала были хорошо обнадеживающие по беспрогрессивной выживаемости, но окончательные результаты по общей выживаемости, да, тенденция лучше там, где был вивитусумаб, но статистической достоверности не было получено. Единственное, что а, под анализ энергии исследования в отношении двух рукавов вот выигрыш достоверно лучше среди пациенток с мутацией по п 53 то есть а, вот этот резкий, редкий гистологический тип высокоагрессивного вот здесь да выигрыш антиангиогенной терапии да существует. Но и в а, возможности таргетов в качестве добавки к системному лекарственной терапии при раке теломатки, еще и вот в особенности при херпозитивном сирозном раке эндометрицы Сазумаб тоже показал свою эффективность. Поэтому первая линия химиотерапии остается стандартом дуплеты плюс добавление таргетов в особой нише пациенток. И системно лекарственная терапия в качестве второй Второй линии химиотерапии здесь остается большим вопросом до 2020-х годов, когда, в общем-то, исследуются стандартные системно лекарственные препараты цисплатин, карбоплатин, но при этом уровень ответа невысокий, около 20 что оставляет желать лучшего. И поэтому здесь вот поиск по каким-то таргетам, особенностям терапии продолжается. И вот здесь вот наконец-то доказали опцию возможности иммунотерапии при раке тела матки, то есть парадигма сдвинулась в сторону новой, новой концепции, то есть воздействия на иммунную клетку. И это сработало при раке тела матки благодаря этому исследованию Кино 158 иммунотерапия пембролизумаб вот среди вот этих вот опухолей, которые как бы ущербные малоотвечающий на системную химиотерапию, да, сыграл а, вот этот пембролизумаб а, в качестве иммунотерапии. По уровню частичного ответа, помните, там было 20%, всего лишь здесь оказалось 57% ответ на иммунотерапию у этих пациенток, ну, особой группе MSI-хай положительных. И, и это сразу же входит в клинические рекомендации по всему миру и отражается и в наших российских рекомендациях. Но остается как гордость. Меньше там, где нет вот этой вот поломки msi хай нету этого дефицита, а то есть профицитной опухоли, здесь уровень ответа меньше 11%. процентов, Что же делать здесь? А, и здесь вот идеология перевод вот этой вот иммунной клетки в чувствительную к иммунотерапии за счет ингибиторов тирозинкиназа срабатывает, за счет линвотениба. И действительно, это реализуется в этом исследовании рандомизированном. Комбинация линвотениба с пембролизумабом сработает. Работало среди вот этих вот еще более ущербных опухолей, профицитных, то есть где нет этой поломки MSI-HI. И здесь частичный ответ, видите, достигает 38%, если там, помните, циферка была 20%, то есть тоже уже выигрыш какой-то есть. И, соответственно, сразу же тоже эта рекомендация входит и международная, и в российских рекомендациях тоже отражается. Но ну, и, наконец, сравнивается уже прямое, все равно вопросы какие-то остаются, а может так, а может нет, но прямое исследование наконец появляется непосредственно сравнение ленвотиниб и пембролизмаб против стандартный вот, выбор системной лекарственной терапии. То, что я вам показывала на том слайде, вот вариации доксурбицин, паклитоксел, то есть прямое исследование здесь уже поспорить будет невозможно. И действительно здесь в этом исследовании результатом оказывается выигрыш от иммунотаргетной терапии пембролизмаб и против вот обычно системной лекарственной терапии, которая оставляла желать себя, от себя лучшего. И вот видите, выигрыш оказывается даже без поданализа по MSI-хай вот этим вот особенностям. Ну и в настоящее время вот заключением этих исследований является догма, что линвотинип пембролизумаб, статистически клинически значимое улучшение показателей общей и беспрогрессивной выживаемости. Все отражено по уровню частичного ответа, то, что я вам демонстрировала. И в настоящее время учитывая эти данные, ну, еще раз повторюсь, внесенные в клинические рекомендации и учитывая эти данные, а сейчас идет поиск даже возможности вложить этот вариант лечения в первую линию химиотерапии продолжается исследование сравнения пембразумабулиноватенипса со стандартной дуплетом по карбоплатин вот это N год N 9 исследование оно продолжается вот с нетерпением все его докладывают в процессе набора пациентов но пока результаты еще нет. Нет, и, может быть, это вообще будет новое какое-то изменение системно-лекашной терапии рака тела матки. Таким образом, в заключении в отношении первой линии пока остаются дуплеты, а вот в отношении второй линии иммунотаргетная терапия включилась в работу по улучшению результатов общей и безрецидивной выживаемости. Спасибо за внимание.